Теперь мы с вами по страницам писем Ильина Ивана, так немножко пройдемся. Но ну, поскольку я уже вам где-то там упоминал, говорил о том, что семья Рерихов, это четыре космических учителя воплощались. Эти космические учителя это не наши, не земляне. Вот это надо вам усвоить. Это не земляне. Наша земля пока ничего не вырастила приличного. И на этой земле пока ни один человек не поднялся до их уровня. Вот это важно знать, иначе толку мало будет. Потому что некоторые по невежеству думают, что, он, Ты что это, понимаешь, это Елена Ванна какая-то там, Рерих. Что это такое? Или там Рерих Николаевских учителей воплощались в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 По невежеству думает, что он, ты что так понимаешь, это Илья Ванна какая-то там, Рерих, что это такое? Или там Рерих Николай Константинович, что это такое? Как помните в свое время, если читали Библию, как про Христа говорили? Это И что, плотник? из Назареты, что ли? Этот плотник, что ли? Вот точно так, значит, пока человечество, это еще полуживотное. Понимаете, картинка такая? Поэтому вот нам важно усвоить, что Илена Ванна – это высокоразвитый космический учитель с планеты Венера. Эта планета на миллиарды лет по развитию ушла вперед, и сейчас они заканчивают седьмой круг своей эволюции, а у нас с вами только четвертый еще не закончен. Это мы еще не знаем, какая там Кальпа, понимаете? Кальпа – это куда входит? огромное количество кругов еще понимаете вот есть у нас специально таблицы где можно хоть какое-то представление составить о том какие громадные промежутки времени вот и когда они нам что-то помогут кто-то другой она планирует уйти туда же поэтому ее письма это просто кладезь космической мудрости учение дали космические учителя нашей Солнечной системы, нам с вами, вот ее письма, это ни с чем у нас на Земле, просто рядом поставить нечего. Вот когда вы будете, допустим, потом, если письма повезет вам, кто-то будет выпускать, где-то какие-то издательства, может быть, будут делать, уже много раз они выпускались, изданий много, так вам обязательно надо иметь хотя бы первые два тома писем. Там, где вот выбраны самое именно всякие мировоззренческие, так сказать, космогонические моменты, моменты, где наша изложена такая неземная, как говорится, наземная мудрость. Вообще сейчас его вышло про 10 томов ее писем. Это толстенные книги такие. Вот, и даже выпускается полное избрание. Уже 7 томов, такие большие книги, выпущенные такие большие книги, выпущены ее. Ну, такого большого размера. Вот в ее письмах очень много моментов, как раз связанных с развитием человека, с различными его темными свойствами и духовными качествами. Именно теми качествами, которые должен обладать человек в будущем. То есть на что нам надо ориентироваться. Что в себе изживать и что в себе надо выращивать, культивировать. Вот это вот очень важно. чрезвычайно ценны именно вот этим, в первую очередь, письма. Ну и много дается информации такого мировоззренческого, космодонического характера. Поскольку она, вот уже в своих последних письмах, последних записях, это где-то она до 55 -го года жила, только одна десятая часть ее существа заняты в каких-то земных делах. А остальные, 9 десятых, она работает в космосе. Не здесь, не у нас с вами, а в космосе. В каких-то космических, так сказать, грандиозных там событиях и так далее. Понимаете? А ли это вообще, так сказать, какие-то фантастические сказки. Как это, понимаете, может... Женщина, там, ну, обычные как мы, да? И вдруг, так сказать, там такие вещи. Тут даже в сказках такого мы не найдем в наших земных. Хотим слышать в ваших письмах ноту возмущения духа и горения. Ищите огненных сотрудников, понимающих значение культуры. Но под культурой мы же привыкли понимать, вот помните, у нас какая-то была культура ну а сейчас даже от той культуры у нас практически ничего не осталось да? так а что же такое по настоящему эта культура культура это культ света само слово переводится культ и ур это свет по на одном языке востока это переводится как свет поэтому культура понятие культуры у нас у обывателя, у населения нашей земли совсем другое, нежели понятие «у них», то есть у сил света. «Отмечайте и отходите от всего мертвого, невежественного, и радуйтесь бою, ибо только бой приблизит и увеличит ваши возможности». О каком бою она пишет? Но в первую очередь этот бой у каждого внутри. Борьба со, своими разными, борьба со своими разными недостатками. Если кто-то из вас решит, что, мол, вот у меня никаких недостатков нет, я уже немножко так это вот святая, или святой, понимаете? Ну, вдруг такая мысль, потому что темные еще пока есть на нашей земле сущности, они внушают каждому эгоисту, что он кое-что, кое-что он. То есть внушает ему мысли самомнения, высокого мнения о себе, понимаете? В каком случае надо обратиться к нашему космическому учителю, который заведует нашей планетой, ему поручено, скажем. А сейчас создан даже специально боевой отряд великих учителей, потому что надо планету спасать и человечество здесь. Потому что это единственное, вот, на огромном космическом пространстве и других звездных системах, такого нет, вот такой планеты, как у нас. Понимаете? Это явление, когда один из космических учителей вдруг становится предателем и начинает работать против космической эволюции, то есть против космической иерархии, против его великих своих собратьев, начинает работать. То есть падший появляется, так сказать, вот ангел или архангел, понимаете? Поэтому тут очень важно эти моменты себе усвоить. Бой совсем темным у нас. А также, если начинаешь бороться в себе совсем темным, то начинаешь это темное видеть и вокруг. Пока внутри этого нет, ну все живут, вроде ничего там. Да? Ну бывает там кто-то кого-то зарезал, убил, пристрелил там. Ну какую-то войну где-то кто-то организовал там, да? Ну, вроде как бы в порядке вещей все, понимаете? То есть пока человек не начнет вести внутри себя этих церкви там бесовским и демоническим, но для того, чтобы знать, с кем вести борьбу, да, надо же врага-то все-таки знать. Для этого мы читаем и учения, и вот литература и ее письма особенно. Там как раз говорится о том, что является тем или иным отрицательным недостатком у нас, от какого недостатка надо избавляться. А если кто-то возомнил, что вроде бы у меня ничего нет, я вроде бы немножко святой или святая, обратитесь к великому учителю и скажу, «Господи, вот я уже почти святая, так это на самом деле или нет?» Или я святой уже, так чувствую, что мне кто-то внушает, что я, понимаете, вот уже тут это, кое-что. Понимаете? Надо обратиться к своему Высшему Я, это первая наша инстанция, это наши вот, это наши вот на схемку смотрели, там три элемента личности, переходная одна, там часть есть такая у нас, вот. и потом три вот элемента, три тела или принципа Высших. Вот это наш с вами Господь, наша вот триада бессмертная, Высшая, понимаете? И она всегда у нас тут. Не надо бежать ни в какую там церковь, ни в какой храм, понимаете, ни в какую секту, никуда бежать не надо. Не к церковному там поповскому Богу обращайтесь, он вам не нужен совершенно, потому что такого нет в космосе. Обращайтесь к своему Высшему Я. А у него таких личностей, как вот наши с вами, очень много. И вот одна из них, так сказать, образумела, как говорится, в разум немножко вошла, верит в то, что там высшее начало есть, и она часть его, обращается к нему и спрашивает. Господи, Господи, покажи мне на недостатки мои. Есть ли они? Пусть такой молитвы, ну такой, сердечно имеется в виду молитва, не просто так там, языком, что-то так подвивши. Ждите, как ваша личность выкинет какую какой-нибудь в первую очередь против окружающих. В семье там, среди каких-то близких, там знакомых, так далее. Понятно, да? Вы же хотели узнать, есть у вас там недостатки или нет? А если не выкинет какую нибудь гадость, то почувствуйте, как на вас что-то начинает там давить. То есть, если есть что-нибудь темное у человека, если есть что-либо темное, то обязательно Темные, которые постоянно вокруг нас крутятся, их, к сожалению, много, здесь оказалось на нашей планете. Они у вас это темное обязательно усилят. Понятно? Они у вас это темное обязательно усилят. Понятно, да? И вы это почувствуете после такой молитвы. И вам будет показано, какой у вас очередной недостаток, с которым вы должны будете бороться. Но это в том случае, если вы считаете, что вы уже почти святой или святая, и вроде бы бороться и не с чем да? значит, надо обратиться к своему Высшему Я, то есть к своему Господу. И все. И картина мигом, так сказать, вот, вам будет показана истинная. А бороться надо непрестанно заниматься этим делом. Потому что даже там, где нет таких вот, как у нас, таких вот дьяволов и бесов, и таких падших космических учителей на других планетах, Нету их там. Но несовершенство всегда везде есть. Понятно, да? Всегда везде есть несовершенство. Понятно, да? Всегда везде есть несовершенство. То есть, если существо поднялось, ну, не, не про нас, не про землян говорить, если где-то на другой планете, там они намного выше нас, может быть, нам до них там еще миллионы или миллиарды лет, но у них свои уровни. Вот если на этом уровне стоит, а эволюция у них там движется дальше, и надо подниматься на следующую. Так вот, то, на чем он стоял, это считается уже отрицательным. Понятно, да? А вот та ступень, которую надо подняться, она положительна. Вот надо всем перебираться туда. И если кто-то продолжает жить еще старым, это считается недостатком. Понятно, да? Недостатком. Вот такая ситуация и здесь, вот у нас. Вы немножко, может быть, поднялись выше, чем вы немножко, может быть, поднялись выше, чем многие вот из окружающих нас с вами, жителей планеты. Понимаете? Но выше у вас есть обязательно кто-то еще, а выше тех еще. Точно так, как ниже тех, которые ниже вас, еще есть кто-то. Ниже, ниже, ниже и ниже. То есть каждый находится на какой-то ступеньке вот этой бесконечной лестницы эволюции. Каждый, абсолютно, стоит на какой-то ступеньке. Если он хочет двигаться выше, он должен знать о своих недостатках. Почему? О недостатках вот этой ступени, на которой каждый стоит. Вот я сейчас стою на этой ступени. А я хочу продвинуться, а вроде бы недостатков каких-то, я не замечаю, значит, надо обратиться к своему Высшему Я и спросить, Господи, а куда дальше, понимаете? Вот церковники там говорят о каком-то спасении, помните? Псаться надо, там, душу свою спасать и так далее, и так далее понимаете? Но у них в этом плане, они же от знания в свое время отказались, знания отбросили, космические законы, вместо этого заменили их догмами, то есть сами выдумали силы тьмы, поскольку создавали все эти религии, основу религии давали силы света, а вот уже все эти культы, все эти вероучения темные, ревизию проводили этих светных учений и как говорят стряпли разные церковные учения разные сектантские учения там и так далее вот сейчас возьмите самые крупные религии нашей планеты какие это вот там христианство да там тысячи сект теперь это мусульманство там тоже полно разных направлений сект в том же буддизме тоже понимаете Иудаизм там, допустим, и так далее. Вот те учения, на основе которых они были созданы, все эти вот культы, они отличаются как ночь и день. Вот, допустим, взять тех же церковников православных. Учение Христа, как они преподают, и само истинное учение, как вот пишет Иоанн это как ночь и день. Как вот пишет Иоанн это как ночь и день. Понимаете? То есть настолько все это переработано, настолько все это извращено с определенными целями, не просто так. Поэтому борьба. Поччу изменить мир сказано измени сначала себя. Каждое правительство, идущее в ритм с течением космической эволюции, должно прислушаться к космическому велению, охраны, просвещения и культуры. А у нас как раз сейчас, поскольку темный же как бы век или калий-юга, то силы тьмы стараются уничтожить все возможности просвещения людей, все остатки истинной культуры. Пространство насыщено этим велением. Нужно бороться с надвигающимися событиями. Пройдет еще несколько лет, и сколько же непоправимо произойдет при этом? Это она пишет еще в 1931 году. А в 1931 году как раз начался на нашей планете так называемый Армагеддон. Слышали про него, да? Армагеддон – это битва сил света с темными силами в тонком мире сначала. Силы тьмы решили дать решительный бой силам света. Ну, чтобы разгромить силы света и захватить окончательно власть на человечестве, над этой планетой. вот в 31 году, даже самый Сатана или лжелюцифер, Люцифер, Люцифером называть уже его нельзя, давно, они решили дать бой. И вот начиная с 31 года по 49 год, пока еще Сатана был жив, он многое тут натворил, кстати, вот он многое тут натворил. Кстати, вот Великая Отечественная война, создание фашизма, уничтожение Сталином всех этих самых еврейских большевиков, помните, да, перед войной, а -а -а. там он резину такую устроил, хорошую, ну, вот. но резал он именно большевиков, евреев, те, которые сделали революцию, их надо теперь было, ну, как бы обратный конец палки, то есть сами резали миллионы, да, Россиян, особенно русских евреев уничтожает. Вот этот самый польский еврей, джижинский. Они не просто евреи, они еще и иудеи. А вторая мировая война, это, так сказать, его уже организация тут сработала. Но он опять-таки не мог действовать сам по себе, как ему вздумается. А надо было ведь так подготовить карму человечества. А карму творил то есть, такие отвратительные причины закладывал и толкал людей именно он на эти вещи. И за сотни лет много собралось вот, отрицательной кармы или отрицательных энергий. И это дало возможность ему организовать войну. Первую мировую, Вторую мировую войну. Понимаете? Если бы не было вот этих кармических накоплений, темных, таких разрушительных, злобных в человечестве, это он готовил столетиями, дать решительный бой силам света. Но для этого надо было человечество сделать как можно более преступным. Вот этот момент вы должны усвоить. Не просто так вот какой-то там дядя, какой-то архангел, понимаете, падший, взял и устроил войнушку. Такого не бывает. Понятно, да? Ему надо столетиями было готовить. Столетиями надо было толкать того или иного человека на преступления Космически Все власти это были его ставленники всегда, понимаете? Даже то еврейское христианство, вот это православие, католицизм, они как говорили, не власти не от Бога, всякая власть от Бога есть. Помните их такое изречение входящее как говорится, стало, понимаете? От какого Бога? Вот от этого самого сатаны. От этого самого дьявола. Почему? Почему власти все были оттуда, а не от Бога, если на то пошло, а от Него? А посмотрите, как власти себя вели. Как Христос свое время говорил, судите не по словам, а по делам. И как они себя вели, все эти власти, и как они себя до сих пор ведут, пока их еще не ликвидировали. Все только что, до седа. Везде надо урвать как можно больше. больше. Вот она и здесь пишет, что в 1931 году, ИТИС столько непоправимо произойдет. И вот после первого года, как, 1931, как только начался этот Армагеддон, уже в 1933 году Гитлер пришел к власти. Понимаете? То есть, сатана стал создавать, так сказать, свою пятую колонну в Европе. И кто работал, воплощал здесь вот его? Естественно, его воплощенцы. Кто-то из его маршалов и генералов. Ну, самого Люцифера имеется в виду. Уже Люцифер все это создавалось. Понимаете? Теперь а непосредственно те, кто воплощал его мысли, здесь, его идеи, они сидели в Швейцарии. Они сейчас там сидят. Швейцарии, Лондон, Нью-Йорк. Три, так сказать, этих места. И обратить внимание, внимание, если кто помнит историю Великой Отечественной войны, в Швейцарии не было ни одного немецкого солдата. Там сидели начальство Гитлера. Там сидела еврейская верхушка. Понимаете? Они заведовали всем этим. Они организовали Первую мировую войну. Кстати, во время Первой мировой войны в Швейцарии не было ни одного иностранного солдата. Точно так и во время вот, и Второй мировой войны, тоже ни одного. Почему? Понятно, да? Раз там сидело, так сказать, темное глобальное руководство, зачем нужно было вот всей этой темной банде уничтожения землями? Ну, во-первых, те, кто здесь в физических телах находились, черные, Разные иерархии. Вот. Они на этом делали миллиарды. Здесь. Те, кто в тонком плане, они получали от того, что... А в момент уничтожения человека, в момент его, так сказать, смерти, особенно когда смерть еще мучительная, выделяется много энергии, которая необходима для питания вот этих подонков. И не каких-нибудь подонков, а высокопоставленных черных иерархов. Они только этим могут питаться. Если остальная мразь низкого плана, она может кого-то соблазнить, там, скажем, на разврат, на секс, на пьянство, на наркоманию, то этим это не подходит, такая энергия. Им нужно обязательно войны, терроризм, так сказать, там, колоссальные катастрофы, скажем. Вот сейчас там самолеты где-то падают, да, где-то поезда там сейс там и так далее, и так далее, там, корабли там, и так далее, люди гибнут. Это устраивает верхушка. Им нужна энергия вот такая. Понимаете? Конечно, о таких тайнах вам же не напишут. Конечно, о таких тайнах вам же не напишут в этих газетах. О том, что творят эти гады. Понимаете? Теперь вот создание вот этих вот государств на планете. Там, где действительно планета идет правильным путем развития, там никогда никаких государств нет. А у нас? Везде книжки вот эти Везде сидят, так сказать, вот эти вот бандиты, так называемые, власть имущие везде. И обратите внимание, в каждом государстве обязательно этим делом заворачивает группа представителей черной иерархии. Обязательно. То есть, черная иерархия, это очень многочисленная такая организация, созданная самим князем тьмы. Понимаете? И они поделили всю планету на куски. Ну, знаете, как вот, всю планету на куски. Ну, знаете, как вот, скажем, в городе несколько банд, mm -hmm. они делят что? Сферы влияния. Mm -hmm. Понятно, да? Сферы влияния держат у себя. И попробуют попробуй залезть сюда, тут моя граница, здесь все. Точно один к одному также разодрана территория планеты, захвачена, так сказать, группой тех или иных бандитов, вот этой, которая является представителем черной иерархии. А сама черная иерархия, она дислоцируется в тонком мире нашей планеты. И вот так у них все поделено. А народы они используют для чего? Как пушечное мясо, как дойную корову, понимаете? То есть вот они используют все те возможности, которые дает космическая эволюция в своих, так сказать, грязных, мерзких целях. Все эти армии они создают себе подобными. Понимаете? Войн на самом деле никаких не должно быть. С братьями и сестрами, с соседним народом, что ли, такими, как, как ты, понимаешь? Народу это не нужно. Это дети Сатаны, они организуют все вот эти, так сказать, штуки, понимаете? Они поделили всю планету на куски, везде сидит, так сказать, сидят, так сказать, определенное количество этого самого, так сказать, иерарха черного, понимаете? А сейчас перед концом, когда, они, когда конец света для них наступает, а для кого-то конец тьмы, они решили объединяться. Вы слышали о глобализации так называемой? Слышали, да? Значит, они сейчас все начинают объединяться, ведь Европа объединяется. Против кого дружить собрались? Вопрос. Против кого они решили объединиться? Вопрос. Против кого они решили объединиться? Они же и так просто ничего же не делают. Понимаете? Это делается с определенной целью. Вот с их стороны. То есть, что такое глобализация? Это когда никто нам препятствовать уже надоело им. То есть, вот это деление, которое они раньше сами устроили, сейчас оно их не устраивает. Ну, деление на куски. Значит, сейчас уже существует какое-то такое тайное, темное, глобальное правительство, которому надо границу убрать. Для того, чтобы вот это население это самое человечество, грабить уже по большому счету. Чтобы не было там препятствий, потому что там же как? Вот попробуйте объединить, скажем, в большом городе разные вот эти вот группки бандитов, там шарит разных. Во-первых, они же объединяться это не хотят. У них у каждого свои... Во-первых, они же объединяться это не хотят. У них у каждого свои интересы. Понимаете? Но в конце концов наступает такой момент когда над всеми над ними появляется еще какая-то, так сказать, крупная банка, и которая желает что? Что все было под ее контролем. Понимаете? И вот в завершении всего этого, когда для темных здесь приходит конец, они везде устраивают демократы Демократия – это конец этой форме жизни, и сейчас вы везде видите так называемые демократии. А что такое демократия? Ну, создается видимость, что якобы, якобы, власти, мол, там, человеколюбивыми становится, Народ якобы власть берет в руки, он идет в кабинку для голосования, опускает туда, значит, эту бумажку. А на самом деле такого ведь нет. Поэтому сейчас вот вся эта ситуация как раз разыгрывается остатками черной иерархии в этом направлении. То есть все человечество надо как бы глобально, что ли, охватить и глобально его эксплуатировать. Соберите все факты, просмотрите весь имеющийся у вас материал и утвердитесь в вашей непобедимости как носители ключа к новой эпохе, широкой кооперации и Возглашение верховного главенства культуры, то есть культа света. Знамений времени опасности больше, нежели люди думают. Огни пробиваются всюду, и многое вспыхнет как солома. Лишь липы не, ну, не замечает, на каком вулкане живут. Ну то есть она не замечает, на каком вулкане живут. Ну то есть она дает понять, что планета может вот всю эту публику, которая любит только себя, просто-напросто мигом уничтожить все это дело. Вот как все Атлантида погибла. Понимаете? Во-первых, громадный материк развалился на несколько кусков. Потом эти куски раздробились на острова. И потом последний остров тоже был уничтожен. Ну там, правда, времени было больше на все эти вещи, а сейчас, наверное, времени будет совсем мало. Сейчас нужны действия, самые широкие действия, потому не страшитесь увеличением деятельности и количеством новых комитетов. Ибо законны все ваши действия светлые все начинания, это напишет в Америку. Все эти шире широкого, и знаете, где взойдут самые тучные, ибо знаете, где взойдут самые тучные колоси. В момент надвигающейся разрухи мы зовем вас к строительству к охране культуры, к утверждению основ космического бытия. Только у человека, устремленного духом своим, вырастает крылья, которые переносят его через пропасть. Именно через пропасть. Ибо разве не свидетели мы уже крушения многого и многих? То есть сейчас вот, можете наблюдать, сейчас разных крушений будет все больше и больше. Кстати, средства массовой информации, поскольку последнее время, ну как бы за ней их особо не контролировали, а сейчас лапу все больше и больше будет накладывать, темные владыки, и мы будем с вами все меньше и меньше знать о разных катастрофах. Сейчас еще не так, но уже заметно, как все меньше и меньше они будут сообщать о разных взрывах, катастрофах, разных так сказать, национальных там каких-то восстаниях и так далее, понимаете? Приходится писать и просить обратить особое внимание на все, что сказано об ответственности. Очень ждем времени, когда правильное понимание этого понятия войдет в сознание человека, и начнется истинное успешное строительство. А под истинным успешным строительством имеется в виду что? Построить еще одной что ли невоскреп? Нет, конечно. А Речь идет о духовном строительстве, то есть люди должны работая как над собой объединяться, создавать какие-то новые отношения, вступать в новые отношения между собой, отношения, вступать в новые отношения между собой, иначе относиться к жизни, к себе и так далее. То есть, вот это имеет в строительство. Строительство новой жизни. А по строительству новой жизни, мы же привыкли обычно, еще, как понимать это дело. Вот сейчас мы тут коммунизм построим, или социализм, да? И все говорят о какой-то новой жизни, да? Кобуса будет дешевле, там водка тоже. Якобы в этом что? Якобы суть новой жизни. А на самом деле все не так. отношения как были старые? Армия эгоистов решила новую жизнь построить. И она никогда ее не построит. Никогда эгоисты, как они оставались эгоистами, никогда ничего нового не построили. И это вся вот эта история так нам показала слава. вами. А что такое история? Но ну, история это всего 7500 тысячи лет. То есть то, что взято из Торы, еврейской. тысячи лет. То есть то, что взято из Торы, еврейской. Само слово, история это то, что взято из Торы. Из Библии. Это слово история, это еврейское слово. Значит, а Тора считает, Торе написано, то есть в Библии. Что человечество появилось здесь, и человек был создан в сельском половину тысяч лет назад. А раньше было доисторическое время. А этим Тора запрещает заниматься. И вся поповщина, там и церковщина, это иудейская, которая везде правит этим делом, и здесь вот хотите. Значит. Они считают, что туда заглядывать смысла нет, там вообще ничего не было. Бог нас создал там 70 тысяч лет назад. А что вы туда лезете? Там везде тайны Господни. Понятно, да? Вот какую рию нам с вами преподносят везде. И вот этот бред, видите, везде Библия, она же все захватила. Все человечество, которое занято физической материи и в ней почитается счастье своей жизни, да? Физической материи. Везде здесь командует что? Везде командует библейская команда, то есть иудейская. И везде что? Священное писание какое? Библия. Переводится их ихнего это книга, называется. А по ихнему это Тора. Так вот, из того, История то, что взято, вот это, так сказать. И если вы посмотрите, вот разные там раскопки ведутся, особенно если этим занимается, там влияние имеет на это дело евреи, то у всех вот этих вот археологов там и так далее, и так далее, у этих так называемых историков, дырков, ни в коем случае история за эти 7 тысяч лет не выходит. Она всегда в этих пределах. Пирамиды когда построили? Да, видите как? За 7 слоев не выходит, ни в коем случае. Значит, что-то где-то раскопали, расколояли там. Ага. Значит, о, это совсем не да. тысячи лет назад. Ну, максимум может быть допущено там 7 тысяч лет, скажем. Но ни в коем случае не там. Как-то недавно тут евреи праздновали трёхтысячелетия своей Иерусалима. китайцы обиделись, они решили отпраздновать 3500-летие Пекина, 50 лет добавили, и там кучу, значит, доказать, смотрите, вот как поймаете. В частности, вот о воспитании детей, она тут тоже хорошо пишет, что с малых лима вот как поймете в частности, вот о воспитании детей она тут тоже хорошо пишет, что с малых лет надо детям давать высокие знания, приучать их к труду. Не то, чтобы ребенок знал с малолетства, откуда он пришел, зачем сюда пришел, чем тут делать должен. Самое страшное это развивать в ребенке эгоизм и скупость. Нет ничего ужаснее, эгоисты и сквяги. Недаром литература каждого народа увековечила эту страшную проказу человечества в бессмертных типов. Именно от этих пороков все вырождение земного человечества. Именно от этих пороков грядущая катастрофа. Удел эгоизма это полное бесплодие творчества. То есть вот все беды на земле от невежества, так сказано. То есть вот каждый собственник то есть человек почитает, сейчас всякий эгоист, он так или иначе считается собственником, да? Вот это мое, вот это мое, вот это мое. Тогда как на самом деле ничего жить его тут нет. Вся вот эта материя, которую он себе присваивает в любом виде, которая вокруг есть, она же не его. Он же материю не создал. Чувствуете, да? Материю не создавал. Теперь вся энергия, которой он здесь пользуется, человек, он же ее тоже не создал, даже вообще не знает толком, что это такое. А с материей только узнал, что там она, оказывается, стопиет из каких-то атомов и элементарных частиц. А что дальше за элементарными частицами, человек тоже не знает. Понимаете? Вот сейчас возьми вот этот стол, состоящий из конгломератов молекул. Вот молекулы в кучку получилась материя в виде вот этого вещества, скажем. В виде металла, камня, там виде, вот этого, дерева, стула и так далее. Понимаете? Возьмите сейчас молекулы, отделите одно от другого, и стол исчезнет. Так ведь, да? Молекулу. Сцепление у них уберите. Как это сделал вот тут ученый один недавно, петлик ученый российский, вот российским ученым открывает, появляются такие, как Тесла, как Джон Килли, там, скажем, и так далее такой, как Петрик, он вообще чудеса творит сейчас в этой России. Ученый ездит, смотреть на него, как на какое-то там чудо. Здесь президенты за руку здороваются с ним, поскольку он делает такое, чего наука ни в России, ни за рубежом не может делать. Он у себя в своей небольшой лаборатории получает, лаборатории получает драгоценные наверное, камни, в любом виде. Вот созданные, допустим, генераторы электричества, ну, буквально вот такой вот генератор, скажем, 10 киловатт он дает вам мощности небольшой, этот генератор вас полностью обеспечит. А если еще взять вот эти фильтры Петрика, ну, любую грязную воду, вы можете очистить, вот у вас все. И у вас дома замкнутый цикл. Ничего не нужно. У вас все дома. Здесь при себе. То есть энергии вы полностью обеспечены. Вам 10 киловатт вот так хватит. Понимаете? Выпускает это Россия. Сейчас бы можно было бы каждый дом везде обеспечить. И ничего никому не надо было в этом плане. И сразу этой энергии, энергии хватило бы вот так по уши. А откуда она там берется? Специально используются магнитные потоки. И энергия берется из тонкого мира. А тонкий мир это что? Мы плаваем в тонком мире. Все эти планеты, звезды, все эти астероиды, мы с вами. Мы плаваем в тонком мире. И вот эти все физические образования в космосе, это мыльные пузыри по отношению к тонкому миру. Ну мыльные пузыри, знаешь, что это такое? Вроде пузырь, а внутри пусто. Так вот для тонкого мира мы с вами такие пустые образования. То есть энергетика тонкого мира просто настолько громадна, что невозможно себе представить. Это 10, там, 95-й степени. Такое колоссальное количество энергии в тонком мире. Понимаете? А достаточно, сейчас вот уже научились это делать, некоторые энтузиасты, вот как здесь тонкое, ну, так сказать, тонкого мира на его технологиях работает. Вот он настоящий алхимик. То есть он занимается астральной химией. Ну, если так побывать, как тебе представить? Знаете? Вот есть у нас химия обычная, да, наша физическая химия. Ну и в каждом мире есть своя химия тоже. В данном случае в тонком мире это астральная химия. И вот таких химиков и физиков которые с тонким миром связаны, будет все больше и больше. Вот такие физики, которые имеют дело с тонким миром, в Удмуртии, ну, в России, создали вот такие генераторы. И генераторов подобного типа становится все больше и больше. А с точки зрения нашего земного стран человека, это так называемые перпетум модели. помните, да? Это вечные двигатели. Вот они как раз и есть такие вечные двигатели. Но для людей это настолько фантастично, что они вот так вот послушают, почитают вот эту информацию и снова живут, как жили по наезженной колее. И дальше их это дело не интересует. Кстати, вот на магнитных потоках таких работают, вот вы помните, у нас телевизоры раньше работали и мы ставили стабилизаторы такие. И он там держал напряжение, в сети напряжение колеблется там, скажем, от 180 до 240, 50, скажем, а он держит 220. Как он это делает, спрашиваю, там же ничего такого вроде бы нет. Вот именно за счет, так сказать, определенной конструкции магнитные потоки в этих, так сказать, вот, в этой структуре, пользуясь энергетикой тонкого мира, вот такую стабилизацию напряжения создают. Понимаете? Ну, нашлись, конечно, которым подсказали оттуда, оттуда, как сделать такие гении, и превращать здесь в электрическую. Вот в этих, так сказать, устройствах. И они сейчас создают генераторы до 5 мегаватт и даже до 100 гигаватт. Но силы тьмы этого не хотят. Так вот эгоисты и собственники. Ведь главный собственник у нас на Земле это кто? главный собственник, это был сам, князь тьмы. То есть вот этот Паша и И все собственники пошли от него. Это все его дети. И всякий, кто у себя, так сказать, вот это чувство собственности не жил. он в той или иной степени его что? Сын там, дочка, или внучка, понимаете, или внук, там, и так далее, так как хотите называйте. Всякий, кто, у кого есть в душе живет чувство собственности, желание что-то присвоить, это темные сущности. Но не на все. На 100% это уже те, которые захватили экономику планеты в свои лапы. Там, все деньги у них там и так далее. Деньги, кстати, его изобретения тоже. На самом деле никаких денег не должно быть. Никаких абсолютно. Индивидуальность и самость это как рождение и смерть. Образование индивидуальности является зарождением нового мира, тогда как самость может глядеться на мертвые вулканы Луны. Образование индивидуальности. И что такое индивидуальность? Ну вот мы с вами состоим как раз из личности и индивидуальности. Личность в нас – это все, что вот низменное, материальное такое, животное. А индивидуальность – это то, что высокое, духовное в нас. Это та бессмертный троица. То есть вот эти моменты надо различать, потому что у нас терминология пока плоховато. Не только себя омертвляет самость, но и поражает бесплодием все окружающее. Тогда как индивидуально зажигает огни. Самость. Что такое самость? Вот когда эта смертная временная личность берет на человека власть и говорит, «Я сама, Господь Бог». Личность вот эта низменная, временная, заявляет о себе. Я сама, мне никакой Бог не нужен. И учить мне не надо, я и так все знаю. То есть вот эта самость, которой не нужен никакой учитель, никакое руководство свыше. Понимаете? Но у самости, то есть у личности, которая решила, что она уже Господь Бог, есть одна большая беда. Она напоминает собой скорпионы, который, когда какая-либо опасность, убивается саму себе. Истина содержит в себе основу мировой справедливости. Можно советовать самости зажечь огонь в себе, огонь огненного сердца. Недаром зажигаем маяки огненного сердца. Они как приют путникам. Нелегко пламенному сердцу, но именно оно себя полагает за друзей своих. И об этом справедливо заповедь о блаженстве. Но радость, настоящая радость, это особая мудрость. Вот есть и радость какая? Ну, человек все хорошее настроение, хочется как молодому барашку, там, в полушку попрыгать, да? Да, вот есть астральная радость, радость, когда личность радуется, но она потом обычно плачет. Почему? Потому что вот эта личность, наша смертная, временная, состоящая, вы знаете, из чего она стоит, она живет в состоянии двойственности все время. Сегодня, если радуешься она живет в состоянии двойственности все время. Сегодня, если радуешься, значит обязательно плакать путь. А если... Сегодня, если радуешься, значит обязательно плакать путь. А если плачешь, то обязательно радоваться потом будешь. Понимаете? То есть вот личность всегда живет так. Ее туда-сюда мотает, болтает туда-сюда. Понимаете? А если человек выше ее поднимется, то есть сознание человека выйдет из-под рабства своей собственной личности, а выйдет в каком случае? К личности. А выйдет в каком случае? Когда будет стремиться к мудрости. Понимаете? И вот истинная радость... В нем начинает рождаться уже не вот от этих телячих, так сказать, там прыжков, а от вот этой особой, как бы надземной что ли мудрости уже. То есть земная мудрость, она обычно так. Многие люди там довольно мудрые в жизни, знают, как себя вести, знают, как кусок леку добыть. А вот особая мудрость это уже духовная мудрость. Значит, материальная вот эта мудрость, она дает радость какую? Сегодня плачу, завтра смеюсь. А духовная мудрость, она дает вечную радость. Если это временную может только дать, понимаете? Материальная мудрость. Поэтому недаром апостол Павел сказал, что мудрость мира сего – мерзость перед Богом. Понимаете? А что у нас за, за такая мудрость? Все вот эти, так сказать, вся эта плотская мудрость, все, что направлено, а у нас сейчас все заботы только ведь с телом мы носим. Вот плотская у нас все заботы, да? Понимаете? А что нас еще интересует? Ну сон это это. С утра до вечера. Вознесет тело. Вы вот вырвались из этой заботы о теле, чем-то еще стали интересоваться. А ведь большинство как раз больше ничем же не интересуется. Хлеба, как говорится, и зрелищ. Но хлеба побольше, конечно. Зрелищ не обязательно. Побольше хлеб, повкусней там прочее. Всякой еды, в первую очередь. А когда наъелся, тогда можно что? Ну, потаращиться на телевизор, в телевизор или пойти там где-то, там еще какие-то. Пойдем поверх всех трудностей и подкопов, всех предательств. Расширенное сознание человека поможет все приняться туда, где возгорится свет великий. Весы находятся в руках высшей воли. Пространственную справедливость обойти нельзя никому. Вся история человечества свидетельствует об этом. Что осталось от всех, все время мнивших себя, превыше великих тружеников на благо человечества? Осталось от них полное забвение их имен и молчаливое презрение в безмерных страданиях и лишениях среди голода, крови и поти Россия приняла на себя бремя исканий истины за всех и для всех. Россия находится в искании и боении, во взыскании града нездешнего. Пафос истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт. Пламенные языки вдохновения не сходят не на тех, кто довольно сыт и, и сыт. Тех, кто довольны, сыты и самодовольны, но на тревожных духом, так в свое время крылья ангела возмутили воду купели. Вот в том же Евангелии там осталась такая притча по силамской купели. Ангел снисходил и возмущал воду, ну, размешивал ее, крутил ее, вертел. И первый, кто входил, тот исцелялся. То есть, вот получается так, что человечество. Если не начать его крутить вот в этом в этой ванне, в этом сосуде, оно не исцелится никогда, никогда не образумится, никогда не встанет на путь света. Поэтому сейчас вот котел на человеческой жизни, на земле, будет кипеть все сильнее и сильнее. И на поверхность, вы знаете, когда начинает закипать там что-то, да? Сверху что там появляется? И будет все время увеличиваться количество вся пена будет подниматься наверх но вот она же стремится эта пена к жирному куску вся пена наверх поднимется а с пеной обычно всякая там грязь да пену снимают там выбрасывают поэтому сейчас у нас вот особенно в 20-21 веке я пена вылазила наверх ее будут снимать и уничтожать «Только путем напряженного творчества, без боясь не покаяться в ошибках, сознаться в слабостях, только цена неприемных усилий, осуществляющих в рамках открытого по воле пластического мира, возможность станет действительностью». Это она пишет. Это как раз еще 31 год был, и все вот ошибки той же самой революции, октябрьской революции и так далее. Если бы реки тошнаться во всех этих слабостях и прочее. Но люди этого не делали, Но в конце концов мы получили и Сталинский режим, и Брежневский, и так далее, и так далее. Много тут очень интересных моментов. Изучая книги учения, делайте выписки, не ленитесь их перечитывать, ибо многое не сразу и не полностью может быть воспринято сознанием человека. Но ну, по поводу, скажем, книг, учения. Великие я говорят, что лишь в течение этих 300 лет человечество постепенно подойдет к тому, чтобы взять на вооружение живую этику, вот это учение. 300 лет потребуется еще, чтобы человечеству, по-настоящему. Но для этого должны быть ликвидированы, ликвидированы все религии, все вот эти религии даже исчезнуть, которые сейчас существуют. Но это, конечно, постепенно все будет исчезать, все секты. Все, в конце концов, как предсказывает та же Баба Ванга, всю планету да, зальет вот, учение старца Сергия, так она говорит. А по старцем Сергием она, Владыку Мойю, Владыку Майтрею, как потом и разъяснили, кто такой старый Себель, зальет всю планету. И учение придется читать, видимо, много раз нам всем, поскольку там многое становится понятным, только когда человек начинает применять в своей жизни, а по мере каких-то изменений, которые в нем происходят, от тех советов, которые даются в живой этике, и вот то, что первый раз прочитал, ну, понял, допустим, там 5% или 10, но уже попытался что-то применить. Все сейчас это читаешь, уже ты 15% поймешь. Но если изменений никаких не производишь у себя, оно так останется закрытым. Так на этих 10% и останешься. Такие моменты надо просто знать. Что когда человек начинает использовать что-то из книг учения, вот из ее писем, скажем так, только в этом случае. Потому что если изменений никаких внутри нет, то принцип то какой? Ну, ты, допустим, ничего в себе не изменил. А зачем тебе еще что-то знать? Чувствуете, все просто на самом деле, да? Mm -hmm. Зачем тебе давать еще, допустим, лишнюю чашку супа, когда ты эту съесть не можешь? А если вторую ты куда бьешься? не сварение будет, там заболеешь? Чувствуете, да? Зачем тебе давать еще, допустим, Лишнюю чашку супа, когда ты это съесть не можешь. А если вторую чашку, ты куда бьешься? Не сварение будет, там заболеешь. Чувствуете, да, момент такой? Поэтому человечество постепенно будет усваивать учение. А сейчас же находится в сила тьмы. Говорят, так что вы, это же 70-80 лет назад это учение было дано, оно уже устарело. Устарело, оно, оказывается. То есть силы зла пытаются всячески людей отвести от этого учения, чтобы учением никто этим не занимался, никто его не изучал по возможности. Особенно власти избегает это делать, как мирские власти, как, так сказать, эти духовные власти. Понимаете? И ученые тоже наука не интересуется. Редко кто из ученых интересуется этим вещами. Но вот они, кстати, будут больше всего.